К сожалению, не вся моя аудитория знает про проект Cybershock.net. Мы создали самую большую сеть тренировочно-развлекательных серверов в мире. Если ты хочешь научиться играть в эту игру лучше, то это лучшее место для тебя. Постреляться на десматче, посерфить или попухопить, или же поиграть на ретейке. все это можно сделать за один клик. Просто выбирайте режим и нажимайте play. Абсолютно бесплатный проект. Мы зарабатываем только на продаже премиум подписок. Удачи всем в прогрессе своего скилла. Ссылка будет в описании. Привет, я Эрик Шоков, и сегодня мы сыграли 2 в 5 против Пикстаров. Если что, в прошлом ролике мы играли против Сильверов, выиграв две игры из четырех. Но что произойдет сегодня? Пикстары вроде это высокое звание... И я на самом деле на этом звании был около года То есть там реально можно учиться играть Поэтому мне интересно, что у нас сегодня получится На самом деле я это уже видел и это просто ужасно Ладно, все, я, я не спойлерю Но если этот ролик наберет 40 тысяч лайков То мы записываем, как играем 2 в 5 против глобалов Мы не имеем ни малейшего понятия, что там будет происходить Поэтому если он наберет столько лайков, то мы запишем, обещаю Я предлагаю начинать Приятного тебе аппетита и просмотра Давайте смотреть Ребята, начинаем Красота да Илья, я. если что, мы смогли выиграть стилеров. Сейчас next level, это бигстары Если мы выигрываем да. их, то идем на глобалов Ну что ж Яма, брат Лю двоих Мы их переиграли, тактически, не думали, что Да, мфк. пойдем? Да Близко, вот здесь Подожди, дай-ка я покажу ему уровень Убьем. Опа, ты уже показал уровень Так, брат, я тебе джангл чекаю Бил, брат. красава давай пятюничку сюда оформляем быстренько а, чтобы пятюни. показать уровень в бигстаров чувак первый есть ой, ну кстати строим, если мы если мы бы афк бы не стояли мне кажется было бы сложнее шоку уже узнают или тебя начали узнавать давай кул забрал хорош о еще и сзади запекал ой уйди Бро, я убил его. Чувак. Бро, я убил второго. Проходи, проходи. Нет, нет. Илья, это что за игры? Илья, это нереально. Близко под тобой. Крысёныш. Они шансы не оставляют. Слушай, вот по твоим ощущениям, как старый играет, лучше Сильверов? Прям очень? Ну они, они на самом деле, смотри, во-первых, смотри, как они хорошо играют в команде. У каждого есть фраг. То есть каждый mm -hmm. уже что-то набил mm -hmm. uh, Ну и плюс они стреляют, понятное дело, получше и их обмануть сложнее Но это интересно, это ощущается, что бигстары есть да, такой. Но! Но, но не настолько, как по званиям mm -hmm, То есть, да. по сути, как мы играли против сейеров Ну, званий, по сути, плюс 10 или сколько там Но разница не абсолютная такая Хорош, за пунтом справа Хорош Оу! У -у -у -у -у! Нет. 5 секунд. Хорош. Да, хорош, брат. Ты брат. ходишь и стреляешь. Что с тобой не так? Один мидл подвал. Ай-яй-яй. Бро, НТ. Но они жесткие, чё. Блин, я не если это бы. Есть, есть полос Вижу, вижу. Офигеть, жестко Есть, есть, есть Б Не, чувак, я не, мне, меня не летит Бомба под Б mm Да, тут тяжело Б-дом убил Еще, брат Убил Б, брат, бегу, бегу Блин, ну тут бешал. 8 раундов. Слушай, ну если мы даже с первого раза бы выиграли бы игру То мне кажется, это, это было бы неинтересно странно. Да, да, да. Uh -huh. Так что давай сейчас пойдем на next и посмотрим, что получится Посмотрим, да, какие ребята В общем, есть... первая катка на пикстарах была плюс-минус интересной Мы поняли, что ребята играют получше Поэтому сейчас будем пробовать еще Надеюсь, то, что у меня игра полетит, потому что меня Я прям вижу моменты, где не хватает моей стрельбы Которая должна появиться во второй катке Посмотрим, что будет У меня есть лютая идея ну, смотрите, везде. смотрите, мы будем пикать а на контакте Б Они увидят, что все происходит такое непонятное в табе И начнут афк И мы выходим в этот момент, убиваем Б Понял, Фанта? Да Кидайте Они что делают? Выходите, выходите, выходите Выходите Давайте, давайте Выходите Все, давай играем Я ставлю Да, и Б домик, и Бро! Это вообще капля! Он меня чуть не порезал. Два брат. Еще, еще там же. Яхну, ты знаешь. Да, он прям там. Oh. Оедеть, капец, ты у нас старте убрал, жестко. Убил. Хорош, Убил, шорт. Э, КТ, брат, я окно прыгаю. Я тоже. Давай. Пошли вообще на Б. Гений, просто. Я проверяю план. Хорош, что дай его. Хорош, брат, ты меня спас. Удилзик, можешь уходи, брат. Я ставлю. Убил. Убил. Апарту? Все, ласт, апарту. Най. Брифейром. Арскит. Он меня просто смог убить. Это очень жестко, брат. Надо балконе Туда его, красава, брат Слушай, ну смотри, ну, если так рассматривать, то в целом неплохо и... Смотри, вот прям фулбик старый. вот все это настоящее, да, да. Выходите, парень. выходите, выходите Бро, пэнд, и под окном. Да, я, я иду Сюда? Один Форест Берем второго Ой, один... Эдвард, ш... Эдвард. Че, еще? Брат, я шумус Кичин вылетает о, у меня убил. Один в один. Да, да, бахне. Оо, хороший Ой, боже мой. Как... Спасибо за игру, <свист> Челпиш. Спасибо за игру, парень. Судай. <свист> <свист> стоит джангл. Стоит, авик. И, с... и... и коннектор. Ай, бро, джангл. Ой-ой-ой, они, они, они втроем здесь. Огел. Бил, бро, хопу. Бедно. Бью, бро гову. Джангл. Джангл стоит. Взял, взял, взял, а, еще один там же. Ой, -ой, -ой, ой Да, и, и там же Ой-ой-ой, это было хорошо -ой -ой. Убил коннектор слева Лучше, Всё. брат, я под КТ буду ставить Я поищу э -э 40 э -э хп ему надо, дамажу Хорош Фу -фу. Лучше. Мидл <связывая> Он убил, брат. Убил, брат Яма еще один Убили яму Oh. Ой, oh, ой, ой, ой Все, Зига, один зига Один вот зига, ворс? да Хорош, два зига Ай, яй, яй МТ, брат, МТ Я бегу, брат Это от вся да -да -да, Леб... да, Ну, понятно. четвер, ладно У меня, черт Christ. А, а <свят> почему они в жагу побежали с <свят> пол? Ой, ой, -ой. Офигеть стреляют, за мне брат. О боже, чувак, они очень Слушайте, хорошо вот играют. Они очень хорошо. Вот вот эти очень хорошо играют, прям очень хорошо. Про по три флешки опять выбежали три, два красных. Я честно, я в тупике По сути, сейчас такое чувство, что мы против даже глобалов играем Ну, то есть, такая же ситуация примерно Да, да, да На мне, чел Убью брат не в сухой, брат ладно, все Мы ради этого можно и... Уф Все, <смех> пацаны все вы разложились, блядь? Где он, блядь? А, понятно, в окне, ментальный Как же он уверен Ладно. Да, брат, ну тут тяжело Покажи, Мы опять стоит. снимаем на следующий день Вышел яма один, вышел два яма бегу, два. брат, бегу, бегу Только два вышли яма Меж стоит и файр один. Один на полосе. А, изиго, бро Люркер. Вышел. Тетрис. Хороший, брат. А, Ух! Ух, брат. Это вот Туда. хорошо. Джангл убил. Хорош. Кон один точно. Хорош. У вас кон. Кидай. Лучше, брат. Красав. Ну нет. Не Офигеть. Ну, они жесткие. Ладно. Флажка пода. Вторая флажка пода. Трое, четверо. вас брат. Лучший. А уж Зик убежал вообще. <смех> Петюничку, поехали. один три, все. А, есть. яма двое. Кидаю флеш, выхожу, убиваю. Давай. Точнее. Это, то есть, люди играют 2 в 5 очень дисциплинарно. Они дают смок-старт, несколько флеш. Заходят за белые. Да. Откидывают, <смех> фу, ми, ты прикинь, то есть... То есть, нет они фитером такого... думают, как увидеть двоих. Да! это очень жарко. Везде такого, что они рашут там в точку. Бил яму. Я взял коннектор. Кавры жду. Убил. Бомб коннект. Кавры жду. Я взял яму. Бел кавер. Еще кавры, бро. А счет взял, что. Ну, а второй здесь будет. Убийство. Что яму? Бил халпу. Ты, наоборот, хорош. Туда. <смех> а, забей. Хоробин. Я просто смог зашел. <смех> Что мне делать? <смех> Шокись. А, сейчас еще гранаты проведет. О, боже. боже. Ладно, пойдем еще одну. Шок, можешь ставить? Я хочу передать тебе привет Кобода Добира. Привет, привет, привет Заника. Я тебя очень люблю. Привет. Тикать будем? Не, можно левать. Левайте просто. Левайте Окей, давайте. Спасибо, братва. Обнял, приподнял. Люблю. Ставишь? Да. Наверное. Спасибо. У тебя близко. Еще один близко. Зиг и джунгл. И коннектор у вас был. Он будет тебя напонять. Гений, просто гений. Я кушал во время игры. Да я понял. Не, я прям кушал. Прям вообще, прям, навариваешь пова там, ложка. Ну почти. Кожешь, как я кушал, пожалуйста. Представляю, сидит шок с пампушками такой, закусывает. Да, да, да. Живи, брат. Он убил. Yeah. Ай, очень хорошо, очень хорошо. Бы вышел уже, бро. У вас бы, Успел. авик на контр ли выползает просто? Это бэй. Калаш. уже Дмитрий, пушит Я даже как белка из летнего периода жесть какая-то Да, жесть вполне шеет Чувак, пятером в коннекторе Это что? Это... Эрик? Это же... Ты можешь тебя видеть на вывод? Нет Почему так бу? Что это такое? Фи И файер остался Ух, туда его брат держи коллажи Тетрис стоит Между брат, между и тедрис. Ты бог, ты бог этой игры ты знаешь вообще нет? Ха-ха, я вега завернуть Б Это Б Все? Да, нет, не все бомбы у меня. <свист> бомбу она оставит, чувак. Он ставит бомбу на как один. Это один, <свист> один. <свист> это, <свист> чуваки, вот этот раунд, вот этот раунд, зафиксируйте. Вот так вот у нас уже 2 дня. Это нереально. Тут гении играют. Да. А, нет. О, боже, я так обострался Короче. <свист> <делаем> <свист> да, чувак, это все. Ребят, это... я сейчас... Вот сейчас посмотрите на эти звания, которые будут. Калаш, калаш с синками, Беркут и Пикстар. Это нереально. Не ну, это... Ладно, забей, все нормально. Ребят, да, э, да. мы можем заявить что мы не смогли сыграть 2 в 5 против бигстаров. И послушайте, если этот ролик не наберет 40 тысяч лайков, то мы не запишем, что будет, если мы пойдем 2 в 5 против глобалов. Если против бигстаров мы могли взять 12 раундов, 11, 10 и так далее, то мне интересно, что будет 2 в 5 против настоящих глобалов. Да, поэтому, мы возьмем раунды. Да, поэтому если тебе это интересно, поставь лайк. А мы пока идем... Возвращать свои нервы Спасибо каждому за просмотр Спокойной тебе ночи И пожалуйста, не делай то, что мы показываем в этих роликах Это ужасно глупо Пока, с тобой был Яшок и Фандр Все ссылочки на Фандр есть в описании Пока